Приветствую вас на канале Максима Черепанова Город городе Сегодня мы с вами посещаем строительный объект ЖК Флотилия. Первый лидер, он в этом месяце буквально сдается. Здесь уже все готово, то есть дом полностью построен. Сейчас ходит, принимает приемная на комиссии и есть по переуступке студия с шикарным видом, 20 квадратных метров. Итак, сейчас смотрите, мы находимся с вами... Ну, это, в принципе, вторичный объект. Здесь коридор длинный 10 квартир выход 2 лифта заходим в квартиру металлическая дверь установлена на полу стяжка по стенам штукатурка электрическая разводка произведена электропровода установлены здесь э, санузел санузел порядка четырех квадратных метров Проведена гидроизоляция пола Выводы горячей и холодной воды Установлены счетчики Есть полотенцесушители Выводы Под полотенцесушитель Также выходим, попадаем в комнату в кухню Здесь можно сделать кухонный уголок здесь Можно его разместить на небольшой кухонный уголок здесь И попадаем на балкон чем преимущество этого квартиры? Она превосходно под сдачу, превосходно под аренду. Шикарный вид из окна. Здесь никто никогда ничего не построит, потому что впереди уже построен гипермаркет. Он занимает всего один этаж, и он где-то внизу находится. Большая парковочная зона и окно в окно здесь не будет. Вот. вот такой вот микрорайон. Еще раз напомню, ЖК Флотилия рядом располагается ЖК Панорама. Вон дома достраиваются, да? Вот, вот такой вот вид. Это улица 40 лет победы. Итак, еще раз повторюсь, эта квартира стоимостью 1 миллион 380 тысяч рублей. Есть небольшой торг от хозяина. Обращайтесь.